Это подарок, отцу, дедовский подарок старшему сыну Ахмаду Кадырова. От старшего Ахмата младшему Ахмаду. Тогда я ни рубль не вложил сюда. По всей видимости, эта тема, она очень неудобна для Кадырова. Вот почему она не освещается. Идут в народе. Самый распространенный, наверное, слух, самая распространенная версия его смерти ⁇ это передозировка наркотиками. А то, что он был наркоманом... Томсо, что ждет русских, если Кадыров станет президентом России? Сможет ли он адекватно применить ядерное оружие? Джинджер. И, ну, конечно, сможет, конечно. Он, по-моему, имеет все зачатки адекватного человека, который умеет пользоваться ядерным оружием. Я думаю, вам нужно как можно скорее сделать его президентом России. Он будет очень хорошим президентом. Особенно было бы забавно наблюдать за ним на всяких э, саммитах, где, ну, я, правда, мало каких саммитов остались в этом мире в которых участвовала бы Россия, она, по-моему, уже себя полностью изолировала отовсюду. Но кто знает, может быть, Кадыров президент России вернет Россию обратно в эти саммиты. И, допустим, на каких-нибудь там встречах лидеров большой восьмерки, двадцатки, шестидесятки было бы круто, вообще прикольно наблюдать за Кадыровым, который толкает очень серьезную геополитическую речь. Мы обязательно мы с вами сделаем, сделаем так-то и так-то. Хотя бы ради этого, я думаю, его надо сделать президентом России. Митрандир Ландур, если бы Кадыров был бы президентом России, то Ким Чен Ын и президент Туркмении нервно курили бы в сторонке. Но это было бы прикольно, согласитесь. Наблюдать за тем, как, например, встречается Кадыров, Ким Чен Ын и этот Берды, Берды Мухамедов. Это, это была бы очень прикольная встреча. Я думаю, что они были бы постоянными соперниками в том, кто круче, кто дальше прыгает, выше прыгает, кто там стреляет мечи и так далее. Особенно Берды Мухамедов и Кадыров. А Ким Чен, Ын, он скорее чисто ракетами пытался бы как-то соперничать. Магомед Запир, отвечай на вопрос: кто из команды КРА реальный воин? Говорит? Магомед Запир Гамзаев. Ну как кто? Кадыров реальный воин. Ты не видел разве ролики, где он с двумя пулеметами в руках на фоне каких-то ниссан патролов в военной раскраске? Бежит и потом стреляет эти этих пулеметов. Ты разве не видел это видео? Тебе что, какие еще тебе доказательства нужны того, что этот человек воин? А, пулеметы, ну то есть оружие есть в кадре? Есть. Камуфляжные автомобили в кадре есть? В кадре есть? есть. Человек из оружия стреляет? Стреляет. Что тебе еще надо? По-моему, все, что необходимо, чтобы ты убедился в том, что он воин, тебе уже предоставили. 13 мая 2000 года в Чечне завершено покушение на Рамзана Кадырова. Что-нибудь слышал об этом? <laughs> Нет. В 2000 году мы не знали вообще, кто такой Рамзан Кадыров. Мы, об, мы о нем услышим только где-то в году 2003, наверное, первый раз. И то мы тогда даже не знали, как он выглядит. Томсо, что бы ты выбрал? Быть бомжом в свободной Ичкерии или президентом России? <laughs> Я бы выбрал быть бомжом в свободной Ичкерии. У меня, по крайней мере, был бы шанс как-то улучшить свою жизнь. Я думаю, что будучи президентом России уже там никаких шансов нет. Выступление, Кадырова посмотрим, он, он проводил очередной свой эфир в Инстаграме. И делал он это, находясь на территории своей резиденции. Шел очень красивый дождь. И он показывал значит, двор и отвечал на вопросы своих зрителей. Давайте посмотрим. Сколько стоит эта резиденция? Это не резиденция, дом Этот дом. Так что. <смех> не знаю, сколько стоит, да. Это подарок, отцов, дедовский подарок старшему сыну Ахмаду Кадырова. Которого... старшего Ахмата, младшему Ахмата. тогда я ни рубль не вложил сюда. Подарок, внуку от дедушки. Я здесь на, на, на <свят> Бывают такие видео, а, вообще бывают такие люди, которые говорят что-то, и то, что они сказали, это бывает настолько а, объемлюще, да, это, в этом бывает столько смысла, что тебе нужно это расшифровывать. И ты сидишь, расшифровываешь и получаешь от этого какую-то великую просто пользу. И вот последнее время Кадыров стал именно таким человеком. Его выступления, его какие-то высказывания, они нуждаются в том, чтобы мы их расшифровывали, над ними размышляли. Допустим, в своем эфире, где он говорит про Хабиба Нурмагомедова, мы получили величайшую пользу. Я, например, просто прозрел, когда он сказал, что этот... Хабиб является проектом UFC, потому что он значит хорошие отношения с Данной Авайтом и там хорошие бои бывают. Здесь я нуждаюсь просто в подсказке, как мне расшифровать то, что он зашифровал в этом своем послании. А как так получилось, что эта резиденция, которая была построена далеко после смерти Ахмата Кадырова, а, нет, давайте сначала разберем то, что он сказал. Он говорит, что это не резиденция, во-первых, а это дом. И, и он не потратил на него ни рубля. Это подарок, он говорит, внука деда своему внуку, Ахмата, Ахмата Кадырова, значит, старшего Ахмату Кадырова младшему Я так понял, что здесь речь идет о... О отце Рамзана Кадырова Ахмате и о сыне Рамзана Кадырова тоже Ахмате, и что значит Ахмат старший подарил э, эту не резиденцию, а дом Ахмату младшему, но вот мне вот здесь мне нужно теперь нужна помощь, чтобы я расшифровал, каким образом Ахмат старший умудрился подарить эту не резиденцию, а дом своему внуку который еще не родился на этот свет, когда Ахмат э, погиб на стадионе 10 мая. 9 мая, прошу прощения, куда, куда меня понесло. Э, как так получилось, как он мог, э, несуществующий на тот момент, не резиденцию, а дом, как он мог подарить этот дом своему внуку, которого тоже на тот момент еще не существует. Да и еще и не потратить при этом ни копейки денег на это все. Просто, я не знаю, здесь очень много вот этой информации зашифровано. Я, я убежден, что если мы ее расшифруем, в этом тоже будет величайшая польза. У нас появится некий, некая инструкция для определения каких-то очень жизненно важных моментов в дальнейшем. Мы сможем, возможно, определять... Сколько стоит резиденция, там, допустим, короля Саудовской Аравии, там, мы, мы по-другому посмотрим на, Елис, на дворец там, Елисейских полей, знаю, на Кремль. В общем, у нас будет какой-то механизм, алгоритм, как мы будем действовать. Вот мне нужна помощь ваша. Было бы хорошо, если бы Кадыров даже в своем следующем эфире расшифровал бы нам это все, объяснил, как так получилось. Потому что сами мы, ну, не допетрим. Тумсо, чтобы расшифровать его слова и мысли, нужно быть таким же академиком, как он. Ну, поскольку нам этого не, не достичь, просто того уровня, поэтому я просто прошу, чтобы нам помогли. Тумсо, почему тема про погибшего брата Кадырова очень слабо освещена? Потому что в этой теме очень... По всей видимости, эта тема, она очень неудобна для Кадырова. Вот почему она не освещается. И тут в народе самый распространенный, наверное, слух, самая распространенная версия его смерти, это передозировка наркотиками. А то, что он был наркоманом, ну, это, смотрите, сейчас принято называть наркоманами людей, которые употребляют таблетки какие-то, люди, которые не являются какими-то прям зависимыми, но при этом ну, любят расслабиться, так скажем. Таких людей тоже уже стало принято называть. Но это не из той категории. Это прям вот наркозависимый был человек, его старший брак. То есть это прям вот наркоман-наркоман. И об этом как бы знали все. И самая распространенная версия, что он отошел, так скажем, в результате Передозировки. Но есть и более конспиративные версии, что он тоже был принесен в жертву а, вместе, вслед за своим отцом. Такая версия тоже есть. Я не буду какую-то из них, а, склоняться какой-то из них более сильно, но, в принципе, возможно и, и то, и другое вместе сразу. Это, это тоже не исключено. Но тема однозначно для Кадыровых неудобное, очень неудобное. Им поэтому хочется сделать из него праведника, говорить, что он там в результате какой-то внезапной какой-то там болезни, я не знаю, давление отошел, но, конечно же, это неправда.